ни к чему. Твои крики типа я качусь к дну. Постоянно находиться в этом напряжении, но люди рядом — это твое отражение. Любовь мои слова, Не как твои дела Смирился что-либо по пути, Смирился что I'm a motherfuckin' real baby love me, love me, love me. Baby love me, love me, love me. I'm a motherfuckin' real, baby laugh, baby, love me, love me, love me, baby, love me, love me, love me. I'm a любовь, любовь Боби любовь, любовь, любовь Боби love me, love me, любовь Боби любовь, love me, love me, любовь, любовь Baby, stop, baby, любовь Боби любовь Боби любовь Боби любовь Боби любовь Боби la Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Боби Thank you.